всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка совместимые два в одном пришли две стойки настольные для света либо какого-то другого оборудования которое будете применять при например предметной съемке. и второй вариант это зажимы для того чтобы зажимать какое-то оборудование там фоны также различное оборудование все это пришло достаточно быстро из китая одна посылка была это двойные стойки настольные ну а вторая посылка была с зажимами которые представлены сейчас по центру ну а стойки лежат соответственно внизу чему я взял эти стойки потому что на моем канале была стойка в ланзе благодаря которой можно закрепить ее на столе и в зависимости от того там три руки три плеча на которые можно разместить основное вспомогательное оборудование которое сейчас используется в этой съемке и достаточно все компактно и удобно размещается на нем можно разместить свет сейчас я микрофон не разместил на основной стойке как видите стойка это достаточно качественная выдерживает на каждую руку 2 килограмма то для стандартного оборудования которое вы будете использовать для предметной съемки достаточно поэтому всем рекомендую и применять ее и использовать емочном процессе причем не только для предметной но и можно также при онлайн съемке. сейчас же это мы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 стандартного размера там в зависимости от того какой дюйм пришло это вот все в таком виде собрано. единственное исключение то есть, было все это в пакете ну и внутри находится там можно выбрать комплект там, либо 5 либо 10 но в данном случае выбрано 10 я все доставать не буду отложу чуть правее то есть 2 штуки достаточно есть, вот такие вот зажимчики они достаточно тугие и здесь где-то около четырех сантиметров 3-4 сантиметров можно зажать соответствующий объект причем даже можно не только для фотооборудования, но можно зажать какую-то доску деревянное изделие там, типа ДСП либо ламината стандартное исполнение выполнено все из пластика здесь зубки у нас такого плана зажим достаточно мощный, нужно иметь определенные усилия чтобы рожать, ну как вариант, можно осуществить силовую подготовку и накачать у вас пальцы. Тем самым будете уверенно держать то-либо, если вдруг что-то у вас будет выхватывать. Ну или вы кого-то будете держать уверенно, здороваться. То есть, вот такие вот зажимчики, их всего 10 штучек. Да, кстати, можно еще и замерить их при желании, ну где-то здесь вот 12 сантиметров. То есть по диагонали ну, здесь 11 так и там зажим захват ну вот где-то края 4 давайте уберем это лишнее и сейчас у нас второй вариант распаковки это 2 стойки настольные для того чтобы закреплять их на столе, ну а непосредственно на стойке использовать какое-то оборудование фото либо видео там цвет и тому подобное. То есть я специально это сделал, мне нужно разместить какое оборудование для того чтобы осуществлять съемочный процесс. Все они одни и те же, вот эта вот коробка немножко пометая но это похоже не от доставки, а от уже хранения. Ну, может испытая такая такой вариант пришел и давайте один вариант мы распакуем вторая она точно такая же смысл распаковывать не итак вот такая вот стоечка которая крепится на столе давайте тоже замерим причем здесь есть хороший вариант здесь можно расширить если у вас стол большой Да, кстати а почему только к столу их можно прикрепить можно не только к столу но и можно в горизонтальном виде если у вас там есть какой-то топ, либо полка ну за что можно закрепить эту стойку горизонтально да ну и вот здесь вот есть дополнительное отверстие откручиваете вот барашки вы можете переместить на величину и приблизительно это где-то талешница, но ну, либо столб То есть в первом варианте где-то до 5 5 а вот во втором варианте это уже около 10 сантиметров что удобно хорошо и так далее так теперь помимо этого здесь еще он откручивается то есть стандартный винт но она разбирается и в случае чего можете разместить в другом месте применяя другие зажимные элементы так она расширяется вот в таком сложенном варианте Ну, здесь стандартная резьба у нас идет колпачки 1,4 дюйма поэтому любое фотооборудование у вас без проблем разместится на нем но ну, либо использовать стандартные переходники которые тоже есть на моем канале там 1,4 на 3,8 ну и так далее тоже можно разместить и давайте посмотрим длину вот в таком варианте сложенном. От столешницы у вас где-то будет 36 сантиметров, как видим. И давайте разложим стандартный зажим. Вот максимальная у нас длина в разложенном состоянии, как мы видим. И давайте тоже посмотрим, какая длина у нас получится от столешницы. Ну, 60, как видим получится у нас 60 сантиметров вы можете от 36 до 60 сантиметров с регулированием разместить оборудование а кстати а если у вас есть гибкая вставка, то есть удлинитель, то вы еще на 30 сантиметров можете увеличить. У меня на канале такая гибкая вставка есть. И кстати, когда я демонстрировал тойку ланзи, я там такую гибкую вставку тоже применял. Вот такая вот стоечка настольная для того, чтобы осуществлять съемку. Ну, не только предметную, можно ведь цвет поставить и на себя любимого, когда вы будете онлайн трансляции проводить те или иные конференции, ну либо тому подобное, либо стримы чтобы у вас все красиво подсвечивалось, в том числе лицо, ну либо задний фон разместить то или иное оборудование, в данном случае эти стойки, а при помощи зажимов вы закрепите тот или иной фон. Выполнено все достаточно хорошо, здесь на поверхность, чтобы у вас стол был в нормальном состоянии, с царапинами, и здесь тоже подушечка есть, когда у вас закрепляющий винт. Ну, все достаточно качественно сделано, не знаю что за металл может быть алюминиевый сплав, но вот это явно не алюминиевый сплав какой-то стальной вариант, потому что это чувствуется легкая, а вот это вот достаточно весомая вещь, поэтому смотрите сами, То есть все достаточно качественно сделано и поможет вам расширить ваши возможности по фото-видео Итак, я вам продемонстрировал оборудование, вспомогательное для фото-видеосъемки. Это зажимы, которые можно применять в совместно с различными фонами, зажимать какое-то оборудование и тем самым осуществлять фото-видеосъемку. И, и второй вариант оборудования это настольные стойки, чтобы не иметь эти большие бандуры, стойки по 2 метра. Ну, в некоторых случаях они оправданы, но как вариант компактности можно прикрепить к любой поверхности, как вертикальном, так и горизонтальном исполнении с регулируемой длиной от 36 до 60 сантиметров тем самым подобрать необходимую оптимальную вам высоту либо длину для остления съемки ну а если у вас еще есть дополнительные гибкие вставки которые удлиняют также то при помощи них можно еще удлинить эту стойку на 30 сантиметров ну, там где-то 25-30 и при помощи гибкой этой вставки то вы можете регулировать любое положение кстати при желании можно даже сделать настольную лампу как вариант если возьмете какое-то светодиодное оборудование и подсвечивать себе я вам продемонстрировал оба оборудования каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил для вашего внимания выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания